Если не знаете, как приготовить дороду, мой вам совет, нет ничего лучше, чем дорода в имбирно-мятном маринаде, рыба и помидоры, это просто волшебное сочетание, которое нужно попробовать. Рыба, особенно дорода, продукт очень специфический, в чем ее замаринуешь, такой вкусовой оттенок и приобретет, считаю, что имбирно-мятный маринад, очень удачное решение для рыбного маринада. Поскольку он полностью нейтрализует не слишком приятный рыбный запах, дорода в имбирно-мятном маринаде получается очень ароматной и нежной, а помидоры и каперсы лишь придают блюду сочности и нежности. Короче, если вам досталось хорошее, свежее дорода, рекомендую обратить внимание на этот способ приготовления. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Начнем стандартно. Дороду вымоем и очистим от внутренностей. Свежий имбирь натираем на терке. В ступке растираем свежие листья мяты, оливковое масло, имбирь и соль. Получившимся маринадом обильно смазываем нашу рыбу. Внутрь каждой рыбы кладем по ломтику лимона и по веточке свежей мяты. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Помидоры черри моем и разрезаем пополам. Выкладываем рыбу на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Раскладываем сверху каперсы и помидоры черри. Если остался маринад, поливаем сверху, выпекаем 20 минут при 190 градусах и готово. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты Дорода 700 грамм, мята свежая, 40 грамм, соль, половина чайных ложки, помидоры черри, 250 грамм, имбирь свежий, 1 столовая ложка, оливковое масло, 30 миллилитров, лимоны, половина штуки, каперсы, 30 грамм, количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания, друзья.